Глава 14. Подводная Атлантида Постепенно мрак начал рассеиваться, и вдалеке Анна увидела еле уловимый свет. По мере приближения к нему вода вокруг стала заметно голубеть. Алин, что это за свет?» — впереди спросила Анна. «Это свет Атлантиды. Смотри внимательно. Ты сейчас сама все увидишь», — прозвучал его голос как-то таинственно. Анна ощутила, как вода вокруг помимо цвета стала немного другой консистенции, как будто легче и невесомей. И чем ближе они подплывали к свету, который уже заливал все вокруг, тем больше эти свойства воды усиливались, а ее цвет становился прозрачно-бирюзовым. Вокруг было пусто. Ни единой рыбки, ни единого моллюска, ни единой водоросли. Ничего. Казалось, что они летят в невесомости, в каком-то жидком космосе, не имеющем конца и края. От этих ощущений у Анны закружилась голова, и она совсем потеряла чувство реальности. Вся ее логическая цепочка «кто она, откуда, зачем» рассыпалась, и только невидимая рука Алина напоминала девушке о ее существовании. Постепенно, когда это странное свечение поглотило их полностью, головокружение прошло, и Анна вновь ощутила себя в сознании. Но то, что она увидела, переворачивало это самое сознание вверх дном навсегда безоговорочно и бесповоротно. Перед ней, насколько хватало взора, своими бескрайними масштабами и сказочным великолепием раскинулась Атлантида. Она сияла всеми возможными цветами, раскрывая перед невидимыми гостями свою тайну. Нет, она не была разрушена и погребленной в ил, как ранее в видениях девушки. Это был полноценный, масштабный, фантастический подводный мир, которого Анна даже не могла себе представить. Атлантида была огромной. Она уходила своими краями в сияющую даль, издавая мягкие световые пульсации. Алин, это невозможно!» вырвалась у нее из груди. «Возможно», — спокойно ответил ее голос любимого. Они приближались к Атлантиде быстро, словно летели с большой скоростью. «Атлантида находится в специальной невидимой капсуле, состоящей из особого защитного поля», рассказывал Алин. «Людям никогда не увидеть ее, даже если вдруг они когда-нибудь смогут проникнуть на второе дно океана. Другие морские обитатели тоже не видят ее и не могут проникнуть внутрь, кроме тех, которые атланты сами отобрали и разводят в своих обителей. Одним словом, атланты, живущие здесь, неуязвимы». «Даже русалы не могут проникнуть сюда», — удивилась Аня. «Мы можем, но не делаем мы этого», — ответил Аллен. «Мы не вмешиваемся в их жизнь, как и в вашу. Но сейчас мы с тобой туда заглянем». Быстро, словно по мановению волшебной палочки, невидимые гости ощутились в ореоле сияющего города. Огромные многочисленные кристаллы гармонично возвышались между колообразными серебристыми постройками, устремленными в исчезающую высь. Анна ахнула и остановилась. Она не могла поверить своим глазам. «Как?» — воскликнула она срывающимся голосом. «Это твоя Атлантида», — торжественно произнес Ален и с нежностью в голосе добавил «Атланта». Нет, это был не океан, который она знала. Это был космос, который перепрошивал все ее существо, безжалостно стирая вбитые в нее основы мира, жизни, вселенной. А подводная Атлантида была огромным, совершенным космическим кораблем, раскинувшим свои крылья здесь, среди бездонных океанских пучин планеты Земля. Аллен слегка сжал руку Анны. «Ты готова посмотреть Атлантиду из изнутри?» «Да!» — возбужденно выдохнула девушка, находясь под низгладимым впечатлением. И они снова полетели вперед. Широкие улицы украшали обильно растущие, Колыхающиеся растения, похожие на разноцветные водоросли. Достаточно густо, между высокими серебристыми домами росли размашистые кораллы и другие насаждения, напоминающие земные деревья, накрытые прозрачными колбами. Между всем этим великолепием тут и там располагались большие полупрозрачные емкости в форме предчудливых раковин, в которых виднелись атланты. «Давай подплывем поближе, я хочу их рассмотреть», — не успела договорить девушка, как они тут же оказались около ближайшей. Приникнув к стеклу, Анна пытливо стала разглядывать своих дальних сородичей. Атланты были очень похожи на людей, только высокие, в районе двух метров или чуть выше. Стройные, с удлиненными руками и ногами, и длинными распущенными светлыми волосами. Кто-то был одет в светлые хитоны, наподобие греческих а кто-то в обтягивающие костюмы с серебристым отливом. Лица их отличались удивительно правильными, гармоничными и утонченными чертами. Кожа была очень светлой и даже слегка прозрачной, а глаза светло-голубыми и отливали бирюзовыми оттенками, как у Алина. «Боже!» — воскликнула Анна. «Да это же те самые люди, которые мне снились!» «Да», — тихо ответил Алин. «Я показал их тебе тогда в твоем сне» и сам приходил к тебе в человеческом образе, чтобы ты немного привыкла к моему виду и узнала меня при встрече. Анна стояла и не могла оторваться от липковатой и мягкой поверхности прозрачной раковины. Она с жадностью наблюдала, как атланты тихо и спокойно вели свою обычную жизнь, сидя на высоких серебристых колбах, попивая какую-то светлую жидкость из в боковую панель трубочек. Девушке показалось, что они общаются между собой взглядами, Некоторые из них улыбались. Прямо как люди. Алин, они едят?» «Да, это как у вас, места, где вы принимаете пищу». Анна во все глаза смотрела на атлантов, которые так были похожи на нее. «Значит, они не погибли. Значит, Атлантида не погибла», — голосом полным надежды прошептала восхищенная девушка. «Прежняя Атлантида погибла», — прозвучал рядом любимый голос. «Но те атланты, которые остались в живых...» и которые тогда строили подводные города, восстановили ее, применив свои новые технологии и магические инструменты. Да, то, что ты видела в своих видениях, как строились эти города, почти все было разрушено, но выжившие проявили невероятное упорство и отстроили все заново. Затем они адаптировали Атлантиду для жизни глубоко под водой. «Сейчас ты видишь перед собой новую Атлантиду», — с гордостью произнес Аллен. «Невероятно!» — только и смогла пролепетать изумленная девушка. «Анна, нам пора дальше!» — мягко вернул ее к реальности возлюбленной. Аня с трудом отлипла от раковины, и они постепенно начали подниматься. Повсюду между этими кафешками на специально отведенных площадках то появлялись, то исчезали с молниеносной быстротой полупрозрачные овальные капсулы, наполненные атлантами. «Наверное, это их транспорт», – подумала девушка, на что тут же получила утвердительный ответ своего невидимого спутника. «Да, они используют технику телепортации при перемещении в этих капсулах», – дополнил Аллен. Высокие серебристые колбы вырастали из сияющих пучин и устремлялись высоко вверх. Их было очень много, словно деревьев в, его, в ее любимом крылатском лесу. Однако дна, откуда произрастали эти самые колбы, Анна так и не смогла разглядеть». Атлантида была усыпана светящимися кристаллами разных форм и размеров, которые освещали все вокруг. Везде виднелось много подводной растительности и особенно больших размажистых кораллов, которые можно было принять за земные деревья. Среди всего этого великолепия тайками проплывали разноцветные морские обитатели весьма приятной наружности, а светящиеся микро- и макроорганизмы добавляли и в без того нереальную картину сказочного великолепия. Ана с восхищением всматривалась в каждую деталь. Это ж надо, думала она. Да мы там на суше просто динозавры по сравнению с ними. Это верно. Услышала она смеющийся голос Алина. Они поднялись еще выше и устремившись дальше парили словно птицы, а девушка, не переставая рассматривать окрестности, все восхищалась и удивлялась талантом и стойкости своих предков. «Атланты осознали свою ошибку и стремятся ее исправить», – телепатировал Ален. «Я очень верю, что у них это получится», – ответила Анна, наслаждаясь всей этой совершенной красотой. Чуть поодаль они увидели сильную световую пульсацию, исходящую, как догадалась Аня, из центра материка. Приблизившись, она увидела громадную хрустальную пирамиду с большим светящимся кристаллом внутри. Кристалл издавал мощные пульсации, а пирамида усиливала их раздавала этот свет далеко вокруг по исходящим от нее прозрачным нитям. Толстый световой луч выходил из вершины пирамиды и устремлялся вверх, исчезая в темнеющей вышине. Пульсация была такой мощной, что она ощутила на себе ее сильнейшие обжигающие толчки. «Это сердце Атлантиды», — услышала она голос своего проводника. «Оно подобно вашему солнцу. Этот кристалл, усиленный сечениями пирамиды, поддерживает здесь всю жизнь». Вы на Земле тоже испытываете его пульсацию, правда не так сильно. Атланты не хотят быть обнаруженными, и поэтому они настроили пирамиду так, что ее излучение вас практически не касается. Однако микрочасть ее пульсации все же пробивается на поверхность в месте, которую вы называете Бермудским треугольником. Там ваши приборы сбоят и случаются аномальные явления. Понятно, промямлила Аня, все еще не веря своим глазам. Вдруг, недалеко от себя, они увидели плывущую группу атлантов, которые были без костюмов и капсул. Алин, смотри!» – вскликнула девушка. «Это же атланты! Но как они под водой без всего?» «Да, это атланты, которые прошли генные мутации и теперь свободно могут жить под водой. Но это отдельная каста. Те атланты, которых мы видели в раковинах, хотят вернуться на сушу и жить там. Они не подвергли себя генным мутациям, тем самым сохранив свое человеческое обличие для жизни на поверхности, к чему они готовятся. Эти же решили остаться здесь, под водой, и сделали себя полурыбами. Тем самым, сохранив свое человеческое обличие для жизни на поверхности, вторила эхо у Ани в голове. Она вдруг вспомнила, что ранее Алин уже рассказывал о том, что Земля произведет обмен материками, но почему-то только сейчас до нее дошла вся суть и глобальность этого вопроса, и она решила уточнить – Ален, а все же как скоро атланты вернутся на поверхность?» «Уже достаточно скоро, если вести расчеты в вашем времени. Но об этом пока человечеству знать не стоит», — спокойно заключил Ален. Аня ощутила, как легкий холодок пробежал по ее нематериальной спине. Она хотела было аккуратно докопаться до точной даты, как вдруг отчетливо ощутила волну горячего спокойствия, захлестнувшего все ее существо» которая словно бы усыпляла ее. Вспомнив, что находится в тонком теле Алина, она поняла, что это он успокаивает ее возбуждение. Аня решила сейчас не затрагивать эту тему и только тихо произнесла. «Ясно». Атланты рыбы проплыли прямо над путниками, так что Ане удалось хорошо разглядеть их тела. У них были жабры, такие же, как у Алина. Стопы и кисти их по форме напоминали ласты. Как и у других атлантов, у них были длинные распущенные волосы, только темного цвета. Их кожа была похожа на рыбью чешую и отдавала лоснящейся серебристостью. Алин, их тела не похожи на тело атланта», — заметила Аня. «Да, эти атланты не могут жить на суше. У них исключительно подводные системы дыхания и жизнеобеспечения. Твое же тело!» Точнее, тело Атланты было уникальным. Оно было сотворено под два вида жизни, подводной и наземной. Атланта была совершенным звеном эволюции. До сих пор за все минувшее время не было подобного существа на этой планете. И даже Атланты, зная о тебе, как бы ни старались, не смогли сотворить такого тела. С гордостью произнес Ален. Анна смотрела на уплывающих вдаль сородичей и чувствовала сильное головокружение от увиденного и осознанного. Рассказы Алина будоражили ее, и она все больше ощущала, как в глубинах своего существа ее душа стремительно рассекает тяжелые морские волны, так ярко пульсирующие в ее человеческих снах, осознавая и принимая себя истинную. «Алин, а где они живут, эти атланты-рыбы?» – поинтересовалась девушка. Они живут в специальных пещерах, которые находятся в более тихих местах Атлантиды. Да, они, конечно, передвигаются где хотят, но предпочитают уединенный образ жизни. В отличие от тех атлантов, которые подобны людям, эти питаются водорослями и прочей морской растительностью. Но в первую очередь все атланты питаются энергией своего мощного кристалла. Вспомни, когда ты рассматривала своих сородищей через стекло, ты видела светлую жидкость, которую они пили из трубочек. Это и есть переработанный свет их главного кристалла. «Господи, как же это все похоже на фантастический сон!» — невнятно промолчала, перенасыщенная впечатлениями девушка. Алин! я хочу вернуться сюда жить, жить с тобой, жить со всеми вами!» — произнесла Аня, ясно осознавая твердость своего намерения, идущего изнутри. «Вдруг...» Она почувствовала, что ее тело окутывает какая-то теплая щекочущая мантия, пробуждающая в ней сильное желание слиться с Алином и с этим таинственным миром воедино и навсегда. «Как я счастлив это слышать, любимая!» прозвучал бархатный слегка дрогнувший голос Алина. Но этот голос был уже не вокруг нее, а в ней самой, в районе солнечного сплетения. И она вдруг почувствовала, как их тонкие тела, Соединившись в какой-то немыслимо сладкой истоме, проникают друг в друга, сливаясь в то самое единое целое.